Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного крестьянского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Тема нашей сегодняшней передачи — песни Победы в минуту скорби. Трудным и безнадежным было положение израильского народа. Впереди было Черное море, справа и слева горы, и фараон со своими железными колесницами замыкал кольцо стыла. Божий народ, казалось, беспомощно пойман в ловушку, как легкая жертва, ожидая своего конца. Но хотите верьте, хотите нет, Бог специально завел их в такое опасное место. Это был момент паники в израильском стане. Мужчины тряслись от страха. Женщины и дети в смятении толпились вокруг своих дедушек, бабушек и родственников. Неожиданно толпа разъяренных глав семейств с криком напали на Моисея. «Точно! Это конец!» Разве не было достаточно гробов в Египте, что ты затащил нас сюда умирать? Мы еще там говорили тебе оставить нас в покое. Лучше нам остаться рабами там, чем умирать в этой несчастной пустыне. Желал бы я знать, ощутили ли мы сей колебания хотя бы на мгновение в этот жуткий час. Однако, когда этот муж Божий возвал к Богу, Господь, казалось, упрекнул его, что ты вопьешь ко мне?» Никто в Израиле не мог даже вообразить, какое великое освобождение Бог готов послать им. Внезапно ветер разделил воды моря, и народ прошел между волнами по сухой земле. Когда же фараон и его могучая армия попытались преследовать их, волны взбушевали снова, накрывая и потопляя всех египтян. Каким? Жутким зрелищем это было. Народ Божий посмотрел с другого берега назад и увидел своих сильных врагов, сметаемых, как оловянных солдатиков. И вознеслась песнь в лагере, когда они снова осознали, что Бог избавил их из их безнадежного положения. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа,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 Вы, наверное, знаете эту победную песню, взятую из Писания. Сегодня, воспевая ее во многих церквях, христиане возвышают свои голоса, но возлюбленные, заметим следующие слова и ударение в этом месте Писания, потому что это сердце проповеди. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию. Они пели правильную песнь, но не пели ее не на той стороне. Песнь израильтян не была спета в истинной вере, потому что они пели ее только на другом берегу Черного моря, на стороне победы, но не стороне испытания. Видите ли, во всех наших испытаниях и искушениях есть две стороны. Сторона испытания – и сторона победы, восточная сторона темноты и безнадежности, и западная – победы и освобождения. Любой сомневающийся может петь после того, как прошли испытания и пришла победа, но Господь хочет, чтобы мы учились петь Ему тогда, когда мы еще на стороне испытания». Он достоин нашей хвалы и поклонения в самый мрачный момент, когда кажется, что нет выхода, когда все абсолютно безнадежно, и только один Он может освободить. Вы можете себе представить такую сцену в израильском Стане после их победы? Пляшет морями со своими девушками, стряхивает бубнами, все поют, восклицают хвалу Богу. Писание говорит, что они восклицали с дерзновением и услышали народы, и трепещут. Тогда смутились князья, трепет объял всех вождей Моавицких, уныли все жители Ханаана. Какими уверенными и сильными они, должно быть, чувствовали себя. Но победа была ложной, потому что Израиль не выдержал, провалил испытания в тот день. Один только Моисей имел право петь на западной стороне. Перед тем, как воды разделились, народ стонал и роптал и возмущался. Великая нужда христиан этого времени — это научиться воспеть песнь освобождения на стороне испытания в минуту скорби. Бог, допуская в нашей жизни безнадежный кризис, преткновение, делает это с целью, чтобы испытать нас, чтобы построить в нас твердое основание упования на Него, иначе... Как же его народ сможет доверять ему во всех битвах, которые предстоят впереди? Недавно все мы немного слышали о служителях, впадшие в такие грехи, как прелюбодеяние и денежный скандал. Но намного хуже выглядит в глазах Бога растущее число служителей, которые оставляют служение потому, что они допустили сомнения и страх, чтобы они овладели ими. Мы получаем письма со всех мест нашей страны, рассказывающие нам о целых общинах, впадших в искушение и крах, потому что пастор, который однажды проповедовал веру, оставил все и покинул церковь. Он не мог петь правильную песнь на правой стороне. Возлюбленные, каждый кризис, который вы встречаете сейчас, является возможностью доверять Богу, воздвигнуть основание для всего, что может постигнуть тебя в жизни. Это испытание было возможностью для Израиля поставить зеркало к их сердцу и показать им все внутренности, все внутреннее их состояние, чтобы они могли с верой обратиться к Богу. Если бы только они вспомнили чудеса, свидетелями которых они были в Египте, они были бы способны сказать, живем ли, умираем ли мы, Господни. Они смогли бы ободрить один другого, воспевая песни хвалы, ту же самую, которую они воспевали не на той стороне. Велик наш Бог. Это могло бы распространиться по всему стану и воспламенить их веру. Это укрепило бы фундамент для постоянной веры в Бога. Это было бы началом огнем испытанной и непоклебимой веры, которая бы провела бы их через трудности пустыни и ханаанские сражения. Это бы упрочило их звание народа Божьего на земле, как свет для всех народов. Но Израиль не пел. Они потеряли всякое упование на любовь их Небесного Отца и обвинили Бога в отсутствии заботы о них. Один дорогой брат в Господе недавно излил мне свое сердце, рассказав о глубоком, темном испытании, через которое он прошел в настоящее время. Около года назад он ушел с хорошо оплачиваемой работы, потому что он видел, что в недалеком будущем он должен будет пойти на компромисс, чтобы остаться там. За несколько месяцев он подал большое количество заявлений в разные места о принятии на работу, но ничего так и не открылось для него. Это было время сильного испытания для него, и он получил много разных советов от хорошо знающих писаний друзей. Одни говорят, что он, наверное, согрешил, и поэтому Бог не вышел ему навстречу. Другие говорят, что если бы ты просто имел достаточной веры... На это брат сказал мне, Бог хочет что-то сказать мне этим, но я не понимаю, что именно. Я просто еще не могу увидеть цели этого. Это легко для людей ободрять меня, таких, как я, которые терпят неудачу, но до тех пор... Пока ты сам не пройдешь через это, ты просто не знаешь этой боли. Я люблю Господа, но все выглядит так безнадежно. Это испытание все тянется и тянется, и я постоянно встречаю тупик всюду, куда не повернусь. Потом он сказал нечто, глубоко поразившее меня, и это стало вспышкой для этой проповеди. Я хочу пройти через испытание и выйти. Со свидетельством. Я не хочу, чтобы Бог просто дал мне другую работу, освободил меня от моих неприятностей и позволил мне идти дальше, не научив меня ничему своему. Все люди вокруг наблюдают за мной, и я хочу, чтобы они увидели свидетельство во славу Божью. Я хочу пройти через это испытанным и проверенным. Если же не так, то все, чему я научился, как доверять Господу, есть... Ничто иное, как пустая теория. Если это не помогает в тяжелые времена, то это никуда не годно. Плоть спорит. Кто способен петь, когда терпит огромную неудачу? Некоторые бы сказали, но ведь это ненормально петь песнь освобождения, имея такую боль. Если бы мы были на месте израильтян, мы бы тоже кричали от страха. Это же так свойственно человеку беспокоиться, когда ты думаешь о своем супруге, о семье, когда ты без работы, твои дети в беде, и ты встретил много проблем. Братья и сестры, Бог не так смотрит на это. Его перспективы в значительной степени отличны от наших. Был ли он безжалостен, когда сказал Моисею, что ты выпьешь ко мне? Скажи народу, чтобы они шли. Значит ли это, что его... Не трогает наши человеческие волнения и неприятности? Нет. Писание говорит, ты видел, как Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носил Сына Своего на всем пути, которым ты прошел. Он был любящим отцом, и то, что он не отнесся любезно к их бесконечным отступлениям и оскорблениям, не значит, что он забыл их. Вы, наверное, имеете подростков в вашей семье, и глядя на то, что происходит в нашей стране, в наших городах, вы, может быть, думаете, может ли Бог удержать все это в порядке. Но не начинайте даже думать, что наш любящий Небесный Отец не слышит наших молитв, и что Он не будет продолжать охранять огненной стеной наших детей. Господь сказал Израилю, «Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла». «Они войдут туда, им дам землю, и они овладеют ею». Бог привел в ту землю детей, а не взрослых, которые отказались доверять Ему. Ничего неправильного нет в том, когда ты в несчастье приходишь к Господу и взываешь «помоги». Бог понимает, что ты с разбитым сердцем, и все кругом выглядит таким мрачным. Давид как-то сказал в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. Но приходит время, когда Дух Святой приходит к тебе в молитве, и в твоей комнате говорит, как он сказал Моисею, «Почему ты все еще вопиешь, Когда же в твоем сердце возрастет вера?» Дело в том, что Бог знает, что ты находишься в безопасности». Он знает, каким образом освободить тебя. Фактически, он имеет миллион путей для этого. Ты просто не можешь видеть их, когда твоя спина уперлась в стену. Для израильтян стеной было Черное море. Если бы они попытались уйти в горы, львы и другие хищные звери растерзали бы их. Они получили Божье освобождение в тот день. И они пели после всего этого. Но их песня была поверхностной, пустой без основания. Вот подтверждение всему этому. По прошествии трех дней они опять возрастились к своему старому сомнению и ко всем своим страхам. Все, что они сделали в тот переломный момент, было то, что они просто скрыли свой страх. Они подавили его глубоко внутри и кинулись покрывать его хвалой. «Мир требует от нас песни в самой сердцевине трудностей». Прозвучала композиция «Розы» в исполнении Елены Дроздовой и Татьяны Михайловой. Напоминаю, что в эфире программа «Вестник пришествия», подготовленная по проповедям Дэвида Вилкерсона, тема сегодняшней передачи «Песни победы в минуту скорби» у микрофона Сергей Калишня. Часто церковные программы оставляют людей мертвыми и сухими. Даже сегодняшние исцеления могут иметь лишь небольшое воздействие, потому что мир познал очень много о чудодейственной медицине. Пересадка сердца, пересадка конечностей, пересадка глаза. Нет, мир вызывает нам громким голосом. Вы можете показать нам чудо. Это не черное море, которое разделилось надвое, поражает нас. Это не слепой, прозревший на наших глазах и не исцеленный хромой. Это то, когда ты можешь смотреть на самый ужасный момент в твоей жизни, на ситуацию, безнадежную для тебя и всякого человека, и при этом радостно улыбаться, воспевая хвалу Богу. «Вот то чудо, которое мы хотим видеть», — говорит мир. Ты должен нанести смертельный удар по своим сомнениям на стороне испытания, или же ты превратишься в хронического ропотника». Если ты не разделаешься со своими сомнениями, ты будешь предан духу ропота и недовольства. Таким ты проживешь всю свою жизнь, таким и помрешь. Твои сомнения не могут быть просто скрыты внутри, они должны быть вырваны с корнем. Давайте посмотрим на Израиль всего лишь через три дня после их освобождения от египтян. Они только что пели, потрясаясь своими бубнами, торжественно свидетельствуя о силе и могуществе великого Бога, хваляя, что Он руководил и охранял их. Потом они пришли в меру, что значит «горечь». Это должно быть стать следующим местом испытания для них. Вы видите, как Бог просто допускает один кризис за другим до тех пор, пока мы, наконец, извлечем урок. Если же мы продолжаем отказываться учить этот урок, то приходит время, когда Бог просто представляет нас нашей собственной горечи и ропоту. И шли они три дня по пустыне, и не находили воды, и возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. В воскресенье они имели чудесный день, восклицали, танцевали, славили. Теперь среда, и они уже в беде. Еще один кризис, и они разрываются на части. Как мог этот народ так скоро потерять свое упование? Потому что они его нисколько никогда не имели. У них не было заложено перед собой того фундамента. И так, они опять не выдержали этого испытания. Они не извлекли абсолютно ничего из своего предыдущего кризиса, и опять они упустили возможность, чтобы показать свет, возвеличивая своего Бога. Начиная с того дня и дальше... Израиль больше не был способен ничему научиться от Бога. Они даже начали брать его доброту, как само собой разумеющийся. Когда у них не было пищи, он послал им манус неба, затем перепилов, наваливая их за станом около метров в вышину, но они ни одного слова благодарности не сказали Богу. Вместо этого народ стал жадным, набирая лишнее из всего того, что Бог давал им. Израиль стал жестоковынам. Какой позор! Проходить от одного кризиса к другому, не извлекая совершенно ничего на этом пути. Это приносит с собой проклятие. Ты будешь предан духу недовольства и ропота. После четырех великих освобождений им дан был один последний шанс. Израиль был свидетелем Божьего чуда при Черном море. Они видели исцеление вот в мире, они видели воду, вытекающую из скалы на горе Хариф, и они видели манну и перепилов с неба. Итак, они были спокойны и готовы идти в обетованную землю. Бог дал одну, последнюю возможность — встать на твердую почву доверия и веры в Него. Они посылают двенадцать саглядатаев в землю Ханаан, и десять приходят назад с недобрым сообщением — в ней подлинно течет мед и молоко, но города укрепленные, весьма большие. Мы не можем идти против народа сего, они сильнее нас. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Это сообщение привело к полному беспорядку в стане израильтян. Все сдерживаемые волнения, все сомнения и страх, которые росли внутри, раскрылись в кипящей злости на Бога. Когда Иисус Навин встал и сказал «С нами Бог! Бог силен!» Они все хотели побить его камнями. Народ в тот момент еще не знал этого, но это испытание было для того, чтобы приготовить их к первой битве в Ханаане у Иерихона. и сказали им «Первое, что вы найдете там, это укрепленный город, называемый Иерихон. Он неприступен». В него просто невозможно проникнуть. У нас нет оружия, нет стенобитной машины. Это бесполезно, безнадежно. Зачем же даже пытаться идти туда? Возлюбленные, эти слова вышли прямо из ада. И это как раз точно то, что дьявол хочет, чтобы мы думали о своей проблеме. Это безвыходное положение. Знаете, что несмотря на это, у Бога есть свой план». Ты просто не видишь его. Все, что ты видишь, — это стена, которую перед тобой, но Бог видит безгранично дальше, чем ты. Для него там нет стены. Это совсем не нетрудно для него пройти сквозь нее. Для него не существует никаких сложностей, потому что он не признает за силу силу врага. Время начать доверять ему, Богу. Для Израиля это был последний шанс. Это было время, чтобы подчиниться, подняться, и петь, показать Богу свое доверие. Это был час для кого-нибудь встать и сказать. Мы думали, что мы погибли Черного моря, но Он избавил нас. Мы думали, что нам пришел конец у горьких вот в мире, и Он избавил нас. Мы думали, что мы умрем от голода в пустыне, и Он избавил нас. Мы думали много раз, что все уже кончено, но каждый раз Бог выводил нас из опасного положения. Он благополучно довел нас до сего места. «Давайте торжественно заявим миру, что наш Бог могуч!» Но все равно народ Израиля, он стал роптать на Моисея, он стал роптать на Аарона. Они говорили, если бы мы умерли в земле египетской, и для чего Господь вел нас в эту землю, чтобы мы умерли от меча и так далее и тому подобное. И в конце концов терпение Божье кончилось. Слушайте, что он сказал закоренелым ропотником, завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю. Сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. Иисус, исцели наши сомнения, наш страх и неверие. Мир сегодня полон христиан, которые не держатся Божьего Святого слова. Они считают это невинным занятием сидеть в Доме Божьем и роптать и ворчать так, как будто бы Бог не слышит. Бог слышит наше сетование. Они являются обвинением в Его адрес, что Он не имеет никакого попечения о нас. Они являются намеками на то, что Он подвел нас. Бог предупредил меня не отпускать подозрительности, сомнений, страхов ни к жене, ни к друзьям ни к любимым, ни к сослуживцам. Бог сказал взять эти сомнения, принести ко Христу и положите словами «Иисус, исцели не веря, удали его». Израиль провел последующие сорок лет в темноте, злословие, завидуя, выражая недовольство. Эти годы были полны горечи. Что за жалкое существование они провели, все еще утверждая, что они дети Божьи, все еще настаивая, что они святые, но это было их утверждение, а не Божье. Не будет работы, не будет освобождения для человека, который постоянно выражает недовольство перед Богом. Ты останешься без работы на всю оставшуюся жизнь, и если ты и получишь работу, то она будет ерымом на твою шею. Это вопрос жизни и смерти. Ты должен прийти в такое положение, где ты научишься доверять Ему. Если ты научишься этому сейчас, в следующий раз, когда придет кризис, ты будешь петь и восклицать с хвалой своему Освободителю. Победа будет там, но наиболее важно то, что по всему сомнению, страху и неверию будет нанесен смертельный удар. С чего начать? Начни с того, что ты посмотри прямо в зеркало Божьего Слова. Посмотри твои слова и поступки за последние 30 дней. Выражал ли ты недовольство, ропот? Ты, наверное, ответишь, да, но я не выражал недовольство на Бога. О, нет, это было именно на Бога. Неважно, где я и на кого-то возмущался, все это направлено к Богу. В каком бы месте я ни открыл свою Библию, везде я вижу. Надейся на меня, и я совершу. Только предай свои пути мне. Чего это требует? Всего лишь вот этого. Остановись и взирай на спасение Господа. Ты спросишь, но что, если ничего не произойдет? Такой вопрос показывает сомнений страх. Дорогой святой, обратись к Богу сегодня и скажи, Господь. Я сделал все, что, как я думаю, нужно делать для моей ситуации. Я знаю, что все равно я ничего не смогу сделать, чтобы разрешить мою проблему. Я буду полагаться на Тебя и ждать Твоей победы. Позволь Богу сделать Тебя свидетелем этому миру, свидетелем Его верности. Возлюби Его всем Твоим сердцем прямо сейчас». Отдай Ему все твои проблемы, всю твою веру и надежду, и Он направит тебя на ту правильную стезю и даст тебе ту правильную песнь на правильной стороне. Аллилуйя!